Очень понравилось в салоне Алтера. Очень качественно мне обслужили. Правда, немножко долго. Вот. Ну, возможно, это везде так. А так всем довольны. спасибо.